Привет, всем Лейблей! Сегодня здесь какой-то орр маршрутке, потому что мы едем на фильм. Oh, no. э, да, Оно. Да, да. Я надеюсь, ты поставишь какую-нибудь заставочку, потому что сегодня мы едем на самый легендарный фильм этого года, наверное, да? Э, так, теперь покажи наш ор. Ключил, что ли? Это, как что Короче, я надеюсь, вы знаете, что он это за фильм, потому что до финишки было трейлеров, был. до финишки всяких был. пародий. Ну, Нет, он не включил. Я снимаю его. Вот, а? Короче, не надо рекламировать его канал. Никогда не, никогда не вбивайте... Это, это, не, это не в ваше видео. Слава я успел паузоваться. А? Подожди, да я придумаю, что сказать. везет мама в коляске сыночка своего Валерочку. Вышла мама в магазин, а Валера как начал материться, так на всю клонит. Это услышал дядя-милиционер. Подходит к Валерочке и говорит Валерочка, Валерочка, ты все такой маленький уже материться. Даже материшься, даже ходить не научился. А такой Валерочка перебивает дядя-милиционера. Дядя-милиционера, вы ходить умеете? Дядя-милиционер отвечает, да, конечно. А что, Валера? Так идите. Итак, мы уже в этом, как его, в кинотеатре, правильно? Да, мы в кинотеатре нет. Киев. Ну, вот, смотрите. Вообще, найс. Nice. Бравочки? Мы... Нет, мы в ЗАГЭ. Так, сейчас. Подождите. Так, мы собираемся покупать какой продукт? Ай, дюхл-менеджер. Слатки? Мы покупаем сладкий, мы договаривались. А ну, хорошо. Я просто обожаю слейдон, сладкий. Слейдон. Я тоже, я тоже сладкий. окей. А Анна Викторовна конфисковала, Кися. Так, что ж, наверное, увидимся, когда будем уже идти. Пусть. Пусть. И меня пусть. тоже интересует. Да, Давай я в кинотеатре. Итак, что ж, мы уже вышли из э, этого кинотеатра. Сейчас идем в кафешку. В принципе, кино норм, но... меня... меня вообще меня то У меня меня вообще мало что испугало, потому что это был бред, реально. Шутки. Да шутки, не спойлери, может кто-то не смотрел. Не надо если говорю. А у меня шутки про и все. Да, короче, пошлые шутки, и все. Ну, в принципе, если вы захотите, посмотрите когда-нибудь, когда она выйдет. чуть не обосрал. Да, он мне руку, короче, укусил. А Так, что ж, мы заходим... Флешку. Ходите, сынок. Сир. расплодились? Поверся в Да-да, и Привет! Как же? Здорово. Освещение Освещение? Да, сними меня. Освещение. что А кто сколько здесь я Я не знаю. Не знаю. Вот, подходит, Бери. Я Понравился ли вам фильм? Да. Как спрят... ну, а, с пьянкой? Ну, такое. Такие диспьянки как-то не очень. Говорите, понравился ли вам фильм? Да да говори. Не, не. Да, да, да. Что ж, наш влог подходит к концу. Здесь происходит вакханалия какая-то. Посмотри на этот угар.